Я так ждала сегодняшнего вечера, ты лежишь как бревно. Обалдел, что ли? Ты сегодня смотрела гимнастику по телевизору? Нет, а что? На, посмотри, что девки на бревне могут делать.